А видео. ты, любые. Да, да, Все, осталось Вот Все, да нормально. Гоша, в следующий раз привозь шесть гранат, бачите, мама говорит. Саня, я привез 12 продал остальним.